Новая сотрудница выходит на новую работу. Смотрит, а никого нет. То есть спрашивает, а что, никто не вышел на работу? А я говорю, да ты не переживай. Вот здесь сидела Катюшка. Она два года как в декрете. Ой, ничего себе, поздравляю. Чуть подальше Ольга, она уже, наверное, месяца три как в декрете. Блин, поздравляю, девчонок. Ну, а здесь сидел Олег. Он вчера ушел в декрет.